здравствуйте дорогие зрители с вами астролог марина скади И если зашли впервые подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик чтобы больше знать об астрологических событиях представляю вашему вниманию обзор важного астрологического события транзит черной луны или же лилит по знаку зодиака близнецы с 18 июля 2021 по 14 апреля 2022 года в начале суток 15 апреля черная луна перейдет в следующий знак зодиака черная луна это фиктивная точка апогей лунной орбиты относительно центра земли перигей белая луна ближайшая к земле точка лунной орбиты видео о транзите белой луны по знаку козерог который начался 13 июля уже есть на моем youtube канале ссылка в закрепленном комментарии черная луна это индикатор глубинной подсознательной сущности человека подводной части айсберга который он из страха не показывает никому даже самому себе но если человек переборол этот страх увидел сам свои подсознательные комплексы осознал свою так называемую негативную карму то он обретает защиту и менее всего подвержен отрицательным влияниям натальной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 а также ее возмещение так что трудно объяснить процесс с точки зрения норм морали в гороскопе каждого человека показывает сумму прегрешений дурных поступков которые связаны с прошлыми воплощениями черная луна показывает меру зла негатив который человек может сделать в этой жизни если он пойдет по самому низкому пути своего развития задача каждого человека проработать свою черную луну отбелить ее создать защиту то есть научиться избегать искушений и соблазнов по качествам черной луны определяемых личных, личным гороскопом Силой и влияние черной луны на ту или иную сферу жизни зависят от положения в знаке и астрологическом доме натальной карты сейчас же при транзите черной луны по близнецам мы все отрабатываем карму связанную с общением коммуникацией нашими ближними родственниками поэтому послушайте пожалуйста это видео до конца я уверена вы найдете для себя очень важные моменты дорогие уважаемые зрители кому интересна тема кармы предназначение проработки проблемных сфер жизни. Добро пожаловать на личную консультацию. Контакты на главной странице и под видео. Цикл обращения черной луны 9 лет. Это годы, когда легко поддаться ее негативному влиянию. В 9 лет впервые включается черная луна. Внимательные родители в этом возрасте могут увидеть темные стороны личности своего ребенка и попытаться их откорректировать. Конечно, во многом помогает знание натальной карты своего ребенка. Возраст 18, 27, 36, 45 также значимый. Это годы, когда карма напоминает о себе. Также в таком возрасте легко соскользнуть вниз. Очень важно понимать и принимать свои негативные стороны личности. В этом случае возможно выработать самозащиту от негативного влияния черной луны. Наиболее опасный возраст 36 лет. Цикл Юпитера, который совпадает с транзитом Черной Луны, это четвертое прохождение. Планета Юпитер называется планетой расширения. В этом возрасте человек склонен переоценивать себя, свои силы и возможности, что может привести к печальным последствиям из-за непонимания пределов допустимого. 54 63 72 81 влияние черной луны минимально так как личность уже сформировалась и человек способен себя контролировать в зависимости от уровня развития человека от умения себя контролировать и от степени с самосознанием различаются три уровня проявления черной луны то как она будет проявляться зависит от духовного развития человека от его работы над собой в период движения черной луны по знаку близнецы мы можем часто сталкиваться с искажением информации. Появится много мошенников, сплетников, обманщиков, воров. Осложняются взаимоотношения с братьями и сестрами, родственниками, соседями. Близнецы ⁇ это, это тот знак, который собирает и передает дальше информацию, идеи и знания. Принадлежит к стихии воздуха мутабельного или другими словами переменчивого креста задача этого знака зодиака состоит в том чтобы быть посредником в процессе взаимообмена ментальными интеллектуальными и информационными составляющими нашей жизни знак близнецы показывает периоды промежуточных переходных положений в природе и в мире его роль состоит в подготовке к переходу на следующий уровень так как за мутабельными знаками идут снова кардинальные что приводит к обновлению и новому началу качество мутабельного знака зодиака близнецы нестабильным разнообразным пластичны и переменчивы что позволяет соединять энергии различных стихий в один общий процесс взаимодействия знак близнецы входит в зону созидания описывает активные начальные первые качества стихии воздуха другими словами содержит в себе энергию и показатели первоначальных моментов связанных с развитием и ростом ментальной энергии зона созидания это тот потенциал который будет раскрываться и развиваться в дальнейшем то есть получать информацию перерабатывать ее Осмысливать ⁇ это старт, толчок, то, с чего все начинается. Это интеллектуальная активность, общение, перемещение. Знак близнецы входит в квадрант Я внутреннее, который показывает внутренний заряд, заложенные способности и потенциал. Управляет близнецами Меркурий или Гермес, покровитель дорог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 тайные комплексы и желания, часто минуя контроль разума и сознательного начала. В этот период чаще совершаются ошибки, теряются мелкие, но важные вещи, возникают конфликты по пустякам, что отражается на настроении, восприятии, окружающей действительности. Особое внимание в ближайшие месяцы стоит уделить анализу информации, чтобы принимать верные решения и продумывать стратегию. В первой половине сентября 2021 года произойдет кармическое соединение Черной Луны и Северного Узла в знаке Близнецы. Это сильный аспект. Будьте очень осторожны, ответственны, так как события сентября – и октября 2021 окажут влияние на долгие годы вперед положительное если противостоять искушениям познавать расширять мировоззрение отрицательное если идти по низкому пути развития потребляя окружающих перекладывая ответственность за свою жизнь на других людей в соединении черной луны с северным узлом содержится призыв вести сознательную борьбу со злом, концентрируя на этом свое внимание и осознавая причинно-следственную связь прошлого с настоящим и будущим. Старайтесь накапливать положительную ментальную энергию, то есть получать качественную, полезную информацию. Окружайте себя приятными людьми именно ближайшее окружение во время транзита черной луны по близнецам может быть источником проблем поэтому освободитесь от чужих установок на неудачу у каждого из нас есть заданный уровень энергии определенный ресурс который помогает противостоять трудностям адаптироваться к сложным обстоятельствам и творить созидать развиваться у кого-то этот ресурс огромен у кого-то он средний а у кого-то практически отсутствует в зависимости от того с кем мы общаемся взаимодействуем каждый день этот процесс как раз и характеризует знак зодиака близнецы мы можем усилить этот жизненный ресурс или ослабить если вы например испытываете сложности с принятием решений что тоже отнимает массу энергии или боитесь перемен спросите себя что или кто вас на самом деле ограничивает чей голос у вас внутри нашептывает всякую негативную дребедень и вот тут вы можете обнаружить что этим энергетическим вампиром является сосед приятель так называемая подруга или друг или же ближайшие родственники это прямое описание действия транзита Черной луны в знаке Близнецы. И что наиболее важно, в этот период очень важно перестать распыляться на множество второстепенных дел. То есть нужно перестать играться в многозадачность. Ведь человек теряет огромное количество энергии, пытаясь делать несколько дел одновременно. Качество работы при этом никуда не годится, а незавершенные дела просто отнимают душевную энергию, что при транзите черной луны наиболее часто проявляется. Поэтому делайте только то, что в данный момент важнее всего, и уделяйте внимание деталям. Это не утомит, а наоборот придаст новых сил, потому что любое завершенное дело добавляет позитивных эмоций, способствует позитивному мышлению. Беспокойство о мелочах это потеря энергии. А если мы занимаемся важными для нас вещами, которые нам нравятся, то мы энергию накапливаем. Меркурий, управитель близнецов, с 27 сентября по 18 октября в ретроградном движении в знаке Весы. Это знак социальных взаимоотношений. В этот период также непростой. Многие знают, что встречи с людьми в повседневной жизни далеко не случайны и несут в себе кармический характер. В период ретроградности Меркурия, с учетом того, что черная луна в близнецах, напоминают о себе неприятные прошлые связи, болезненно разорванные отношения. Может возникнуть ощущение, что вы не должны были расстаться именно так быстро, как это получилось у вас, что вы не додали очень многое друг другу. И если прервется связь совсем, случится что-то непоправимое. Может возникнуть мучительное чувство вины после расставания с человеком кармических встреч за всю жизнь может быть много приходя в этот мир мы оказываемся окруженными людьми которые помогают нам реализовывать свои кармические задачи каждая встреча для чего-то нужна, почему-то она дана именно вам и в период ретро-меркурия по знаку весы который управляет близнецами по которому движется черная луна может случиться много встреч с людьми из прошлого а также может быть даже из предыдущих воплощений и все эти люди оставят отпечаток в вашей судьбе с одной стороны это может улучшить вашу жизненную ситуацию но с другой стороны если вы обладаете отличным уровнем осознанности, если способны противостоять негативным влияниям искушениям, то поломать вас будет очень сложно. Все зависит от осознанности человека, от работы над собой, волевых усилий. Особенно мощно ощущать транзит Черной Луны по близнецам представители этого же знака, а также те, у кого в близнецах находятся планеты.